Приветствую всех, кто пришел посмотреть данное видео. Здесь вы увидите нарезки с моих первых стримов, а именно где я играл в Секира, Ведьмак 3 и в CSGO. И конечно же я их прокомментирую. Всем желаю приятного просмотра и погнали! еще не примещаемся, примещаемся, let's go, let's go, let's go, я должен разорвать всех боссов всю эту игру, спрыгнуть, крабкать, да, как ни странно прыгать это пробел, не-не-не-не, первая смерть с почином, отлично. Да. Как можно было умереть не от моба, и даже не от босса, а от падения? А? Ну ладно, давайте продолжим смотреть. Опа! Опа! Опа! Чё за говно? Опа! Давай-давай! <сесс> <сесс> <сесс> Отлично! Давайте-давайте! Лошки. Ха. Самое забавное, даже полчаса не прошло. Как он съебался с этого босса. Да, это пиздец. О, вот! <звы> как сбить с ног, сделал приказ. Отличный, но. только полчаса постримил серьезно вторая попытка <связывающий> понятно все <связывающий> да ну как вы видите он даже второго босса не прошел да, и кстати, дальше, Пойдем. потом он вышел из игры и вырубил стрим, так что ладно. Насрать. Будем дальше смотреть. Ну, как я понимаю, на следующем стриме он начал играть ведьмака. Интересно. Ну давайте взглянем на этот стрим. голодные призраки они чуют и гошу клянусь могилой матери Бог. делай что-нибудь да тихо успокойся я их замочу все будет так как надо да да да давай давай давай ну, давай давай давай давай давай я покажу кто тут батька чё за хрень опа все Победа за мной Опа, опа! Опа! Опа! Тварь говно. Собачье. Опять тоже. Изливается, как уголь. Я его не удержу! Да. Очень остромно. Ну зашибись! Ну, на данном стриме здесь ничего такого не было. Так что насрать. Хотя я не считаю того, что он все-таки помер и опять вышел с игры вырубив стрим. Он даже 10 минут не продержался. Так, дальше он, по идее, играл в CSGO. же я не стал на его так унижать, и не буду комментировать его, так сказать, нелепости, но все же. Я сделаю кое-что лучше, я сделаю для него нарезку лучших моментов, чтобы зрители все-таки поняли, что он не такой же хреновый стример. Так что прошу взглянуть на мою работу. Благодарю всех за просмотр данного видеоматериала. Кстати, если вам понравился этот ролик, вы можете зайти на мой Twitch канал. Стримы там проводятся каждый понедельник, среда и пятница. Так что, если вас заинтересовал этот ролик, можете в принципе зайти. И всем пока!